Доктор Вакс. Привет, я доктор Вакс, и я знаю все о том, как очистить и отполировать вашу машину так, чтобы она снова засияла, как новая. Все мы помним эти поездки по дороге, обработанные противогололедными реагентами. Следы, которые остаются на кузове, заметно портят внешний вид. Да и само лакокрасочное покрытие темнеет и мутнеет. Сегодня мы вместе покажем, как этого избежать. Привет всем. Вы принесли мне зимнюю защиту?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 Пока мои помощницы моют машину, я расскажу немного о препарате «Антисоль» «Доктор Вакс». Уникальный состав, усиленный многомерными полимерами, обеспечивает устойчивую защиту от коррозии, влияние климатических факторов, проникает в микротрещины и обеспечивает надежную защиту от загрязнений, создает надежные грязи и водоотталкивающие покрытие. «Доктор Вакс» отлично наносите состав на хлопковую салфетку и затем круговыми движениями обрабатывайте кузов теперь подождем пока состав подсохнет и отполируем кузов салфетками из микрофибры главное надежная защита теперь зимние поездки не оставят никаких следов